نحلة بجولك <تصفيق> يسمي نحلة أحلى نحلة أعمل أعمل ليلة نهارة أهوى العمل أصنع العسل Вишивают меня зовут пчелка, самая милая, сладкая пчелка. Я работаю, работаю, ночью и днем. Я люблю работать. Я делаю мед. В нем исцеление для человека. Ага, я бина. Напрауна. И сме нахла. Ахланахла. Амалюа. ليل نهار أهوى العمل أصنع العسل فيه شفاء للإنسان اسمي نحلة أحلى نحلة أعمل أعمل ليل نهار أهوى العمل أصنع العسل فيه شفاء للإنسان هيا نحفظ اسمي نحلة أحلى نحلة أعمل أعمل ليلة نهارة أهوى العمل أصنع العسلة فيه شفاء للإنسان Ребята, а кто создал пчелку? Конечно же, Аллах! Аллах создал пчелку, и Аллах создал всякую вещь. А вы знаете, ребятки, что Алла внушил пчелке? Он внушил ей, чтобы она строила жилища в горах на деревьях и строениях, чтобы она питалась разными растениями и делала сладкий-пресладкий-пресладкий, привкусный привкусный полезный что? Мед! Сказал Всевышний Аллах в Суре аль вот твой Господь внушил пчеле. Воздвигай жилище в горах, на деревьях и строениях. ثمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ سَمَرَاتِ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُولُ لا يَخرجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرابٌ مُختَلِفٌ ألوانُهُ فيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 Поистине, в этом, в этом, знамение для людей размышляющих. Домик, в котором живет пчелка, называется улей. Вот такой строит домик дикая пчелка. Вот она устроила себе жилища в дупле. А еще люди приручили пчел. Стали с ними дружить и разводить. Пчелки, которые дружат с людьми, живут на пасеках. Вот в таких искусственных ульях. Эти домики похожи на комоды с ящиками. Пчелки очень старательные. Целый день они летают туда-сюда. Летят на луг, набирают нектар и несут скорее к себе в домик. И сразу же летят обратно за новой порцией нектара. А другие пчелки в домике обрабатывают этот мед. И запечатывают его в соты. Чтобы получилось всего лишь одна ложечка меда, нам нужно 200 пчелок которые бы летали на луг и обратно целый день. И еще столько же пчелок, которые бы целый день обрабатывали, расфасовывали по сотам нектар. А кто сосчитает, сколько же нужно пчелок, чтобы получился хотя бы килограммчик меда? чтобы мы кушали и наслаждались. Намазывали, намазывали бы себе на булочку сладкий медик, на блины, в чай бы ложили. По получали бы пользу и удовольствие. Ребята, вы запомнили, как будет по-арабски пчелка? А как будет мед на арабском языке? А как будет исцеление на арабском языке? Ну а теперь пойдемте чай пить с медом. И не забудьте, когда будете намазывать мед на булочку. Читайте наш веселый стишок про птёвку. И Нахла, Ахла-Нахла, Амалю, Амалю, Лейла-Нахара, Ахваламала, Аснау-Лазала, Фи-и шифаун лил-инсан. Исмин Нахла, أحلى نحلى أعمل أعمل ليل نهارا أهوى العمل أصنع ورسل فيه شفاء للإنسان اسمي نحلى أحلى نحلى أعمل أعمل ليل نهارا أهوى العمل أصنع العسل فيه شفاء للإنسان